Всем привет! На нашей планете существует множество разновидностей птиц и у каждой из них есть свои особенности, но существуют такие виды, которые совсем не похожи на остальных. И сегодня я предлагаю вам взглянуть на 5 уникальных птиц, единственных в своем роде. Киви Необычная птичка киви относится к роду нелетающих птиц, родиной которых является Новая Зеландия. Эти пернаты очень похожи на млекопитающих, потому что постоянно передвигаются на земле, а их оперение очень похоже на шерсть. В роду у киви существует 5 различных видов, и в зависимости от каждого из них птичка имеет разные размеры и вес, который варьируется от 1,5 до 4 килограмм. Длинный тонкий клюв птицы с ноздрями на конце достигает 12 сантиметров, а маленькие крылья, которые трудно заметить сразу, не превышают 5 сантиметров в длину. В основном эти птицы образуют пару на два брачных сезона, но бывают случаи, когда пара формируется на всю оставшуюся жизнь. Удивительно то, что яйца, которые откладывает самка, считаются самым большим по отношению всех остальных птиц и их массы тела. Если сравнить размеры страуса и его яйца, то по отношению к массе тела, страусиное яйцо не превышает 1% от веса страуса, а вот киви весом 2-3 килограмма может снести яйцо массой доходящей до 450 грамм. Это как если бы у людей рождались младенцы от 10 до 15 килограмм. Но чтобы снести такое яйцо, в течение месяца самка питается в 3 раза больше, чем обычно, а за несколько дней до снесения она объявляет голодовку, так как огромное яйцо занимает очень много места и сдавливает желудок. Для своего места проживания они выбирают влажные леса или болотистую местность, подальше от места обитания других животных и птиц, а случайно заблудшего зверя на их территорию атакуют группой от 6 до 8 птиц. Также в отличие от большинства птиц, киви не строят гнезда, а роют нору длиною до 5 метров, либо прячутся под корнями больших деревьев. Кокапо Ты меня снимаешь? Какапа или совиный попугай, так же как и киви является жителем Новой Зеландии, который обитает исключительно в юго-западной части Южного острова. Эта птичка считается одним из наиболее древних видов ныне живущих птиц, а также единственным нелетающим и самым тяжелым попугаем. До открытия острова европейскими поселенцами у совиного попугая не было естественных врагов и поскольку не было нужды спасаться, какапа попросту утратила способность летать в процессе эволюции. Длина тела взрослой особи достигает 60 сантиметров в длину, а их вес доходит до 4 килограмм. Однако, несмотря на свой вес, птичка с легкостью вскарабкивается на верхушке деревьев и спускается с высоты, спрыгивая, расправив крылья. Тело савиного попугая имеет мягкое оперение и окрашено в зеленовато-желтый цвет с черно-белыми полосками. Такой окрас позволяет этим пернатым с легкостью маскироваться от хищников, замерев на месте и притворившись кустиком. Но помимо этого, попугай также способен издавать сильный запах, похожий на запах цветов и меда, что еще больше маскирует его под куст. Питаются они в основном ягодами, пыльцой и нектаром, но также не против полакомиться и фруктами. Их клюв приспособен для измельчения пищи, именно поэтому совиный попугай имеет очень маленькую глотку по сравнению с другими птицами подобного размера. Сейчас попугай какапа находится на грани исчезновения из-за завезенных на остров мелких хищников, а в дикой природе насчитывается всего 147 особей. Голубоногая луша. Этот вид пернатых обитает исключительно в тропических водах западного побережья Америки и является единственным представителем в мире, кто имеет лапы такого необычного цвета. Слово «алуша» произошло от испанского слова «бобо», которое в переводе означает как «глупый». Такое название птица получила из-за своего неуклюжего передвижения по суше, потому что их жизнь непрерывно связана с морем, где они добывают себе пропитание, охотясь на рыб. Летая над поверхностью воды, Алуша высматривает себе обед и, приметив его, пикирует воду, ныряя на глубину до 25 метров, при этом развивая скорость около 100 км в час. Примечательно то, что погружаются они на такую глубину, потому что добычу ловят перед всплытием, так как снизу легче вычислить движение рыбы по ее белому брюшку. Рост взрослой особи достигает 80 сантиметров в длину, а вот вес не превышает полутора килограмм. Тело имеет коричнево-белое оперение, а клюв окрашен в серовато-зеленый оттенок. Насыщенный голубой цвет лап птицы объясняется наличием красящего пигмента под названием каротиноид. Это вещество вырабатывается в организме алушев из липидов, которые она получает, питаясь морской рыбой. Но если птицу лишить ее привычного питания, то уже через пару дней голубой цвет исчезнет, а лапки станут бледно-серого цвета. Такой яркий цвет лап играет значительную роль для привлечения самок во время брачного периода, и чем он ярче и насыщеннее, тем больше шансов привлечь внимание партнера. Челноклюв Челноклюв это уникальный представитель семейства пернатых, который совсем не похож на остальных родственников. Из-за своеобразного строения черепа и клюва он был выделен в отдельное семейство челноклювых. Они живут исключительно в Латинской Америке и предпочитают селиться в манговых зарослях, а также на морских лагунах или у озерных берегов чаще леса. Длина тела челноклюва составляет 60 сантиметров, а вес не превышает одного килограмма. Короткий и широкий клюв, напоминающий перевернутую лодку, не превышает 7,5 см в длину, а снизу имеет перепонку, которая помогает им в успешной охоте. Питается птица в основном рыбой, но также любит полакомиться амфибиями и мелкими ракообразными. С помощью такого широкого клюва птица зачерпывает воду словно ковшом, в который попадает различная живность. Охотится эта птица исключительно в ночное время, в полной темноте. Она имеет отличное зрение, а также по предположениям биологов в клюве находятся сенсоры движения, которые позволяют улавливать малейшие колебания во время охоты. Но еще одной удивительной особенностью является хохолок птицы, который состоит из черных длинных перьев. Он предназначен для привлечения самок во время брачного периода. Гнездятся они в основном на деревьях на высоте до 10 метров, а самки откладывают от 2 до 4 яиц, которые высиживают по очереди вместе с самцом. Аляпка Аляпка это птичка из отряда воробьиных, которую также еще называют водяным воробьем из-за своей особенности в поисках пищи. Она любит селиться в горной или холмистой местности неподалеку от водоема, а встретить эту птичку можно практически на всей территории Европы и в некоторых частях Центральной и Восточной Азии. Вырастают оляпки до 20 сантиметров в длину, а вес не превышает 80 грамм. Макушка и затылок окрашены в темно-коричневый цвет, грудка белая, а спина, хвост и крылья имеют серовато-пепельный оттенок. Но главной отличительной особенностью птички является умение хорошо плавать и бегать под водой. Она питается личинками ручейников и мелкими беспозвоночными, которые обитают на дне реки. Для того, чтобы подобраться к добыче, аляпка с легкостью ныряет в воду и расправляет крылья так, чтобы течение прижимало ее ко дну. Маневрируя хвостом, она бегает по руслу реки и собирает пищу. За одно такое погружение она может пробежать до 20 метров под водой и находиться там около 50 секунд. А для того, чтобы не замерзнуть в ледяной воде горных рек, эволюция наградила ее большой копчиковой железой, которая обеспечивает птицу достаточным объемом жира для смазывания густого оперения, что позволяет аляпке нырять в воду даже в 30 градусный мороз.